день парни давно с вами не виделись не слышались <сёк> решил я появиться давно не появлялся спасибо всем кто смотрит мой канал спасибо новым подписчикам спасибо всем тем кто давно со мной находится всем тем кто появился недавно <сёк> с горлом проблемы В общем, ребята у меня сейчас проблемы с каналом появились на два месяца меня как бы заблокировали ну как бы да, решили там главное у меня ни одного замечания ничего нет но они почему-то решили что у меня много роликов не соответствует вот на месяц они мне дали срок убрать эти ролики какие-то там но не пишут какие как угадывать я не знаю я удалял некоторые ролики, они через месяц проверили, сказали, что еще там ролики опять надо удалять. В общем, до 7 числа еще срок, поэтому до 17 февраля еще срок. В общем, пока я мало буду роликов выкладывать и выкладывать если буду то свое вот сейчас записал тут разговор и искусственно ну, девушка моя разговаривала с искусственным интеллектом там просто прикалывалась сидела буду пока выкладывать такие ролики ну и чтобы они там не как бы что-то нужно свое выкладывать 17 числа они проверят если все нормально ролик мой ну, канал мой продолжит жить Потому что много вопросов мне пишут, почему мало стало роликов, туда-сюда. А вот у них какая-то сейчас началась проверка, много каналов они остановили, очень много. Некоторые каналы еще живут, вот у них новые сейчас какие-то там правила вообще абсолютно, что я почти каждый канал должен комментировать. Вот допустим, ролик, вот допустим, теперь я буду выкладывать, вот допустим, завтра или послезавтра я выложу ролик какой-нибудь, и я буду своим голосом комментировать, что там происходит на экране. И тогда этот ролик будет считаться как бы настоящим. Даже вы сами видите, что у меня все каналы, все ролики, все выкладываются, ни одного ворованного нету. Все выкладываются только с разрешения. Я договариваюсь с людьми, выкладываю их ролик, и у них получается как реклама, ну и мне как бы прибыль. Сейчас мне я какие-то деньги получал за счет рекламы. Рекламу мне эту отключили. Как бы посчитали нарушение. Хотя мне ничего вообще не предъявляют. Абсолютно ничего. Убрать какие-то ролики. Какие, я не знаю. Они даже не пишут какие. Вот и все. Залез в интернет, посмотрел. Очень много таких каналов. Сейчас влипло. Что делать, не знаю. В общем, решил вам объяснить. Я прошу вас почему я вылез со своей физиономией просто я прошу вас не разбегаться некоторые со мной несколько лет вот побудьте со мной потерпите как бы да я зарабатываю на канале ну я пенсионер и какие пенсии все знают и мне прибавка была к пенсии Какая-то там не очень большая, но за квартиру платить хватало. Допустим, там на квартплату какие-то деньги ты экономил. За границу не полетишь, конечно, но с миру по нитке хватало. Сейчас меня этого лишили. И в общем, вот так вот. И я даже сейчас ролики боюсь выкладывать, выложу, скажут опять не то, продлят еще на месяц потом еще на месяц, и в итоге вы все разбежитесь, потому что ничего там не будет. Но все-таки я буду выкладывать какие-то ролики, которые я буду уверен, но буду выкладывать теперь, сейчас до 17 числа будут появляться ролики, но с моим комментарием. То есть я их буду пропускать, терять просмотры, брать эти ролики, пропускать через редактор и сопровождать своим голосом. Хотя бы пару-тройку слов. Или просто где-то вдалеке накладывать мне придется музыку. Сейчас вот так они все жестко сделали. Но вы все понимаете, что у меня ролики чужие. Но они все договорные. Пока я был на севере, у меня были свои ролики. и Было что снимать. А что мне здесь сейчас снимать? Город снимать? Это не смотрится. Я пробовал в Новосибирский зоопарк снимал. И так здесь снимал. Это не смотрится, люди не смотрят. Им не интересно. Им интересно. У меня канал заточен под Советский Союз и подземники. Такая у меня публика. Публике нужно только это. Поэтому я вас прошу, потерпите маленечко. Я буду выкладывать канал. Когда все наладится, я буду восстановлюсь. Но только буду выкладывать теперь со своим голосом. Не буду, конечно, я бувнить там как диктор. Ну, мне несколько слов, 2 три четыре слова. Например, вот эта машина едет по Якутии, вот это это. Ну, просто тупо. Вот им это надо. Просто я тупо буду тупые слова вставлять. Ну, естественно, я буду их вставлять, чтобы они не мешали вам. Ну, в общем, и все на этом. Спасибо вам. Вы поняли обстоятельства. Потому что пишут, что так. Раньше, я считай 2-3 ролика в неделю выкладывал. Сейчас я уже месяцами не выкладываю. И у меня прям к вам просьба, не разбегайтесь. От того, что вы подписались, с вас деньги не берет никто. То, что галочка стоит у меня, что вы на меня подписаны. Это все у вас бесплатно. Те, кто могут спонсировать, можете спонсировать. Там есть под роликом «Супер спасибо». Можете там туда деньги отправлять. Я сейчас отправлю, оставлю номер карточки там. Если кто сможет спонсировать там, какие деньги там сможете, и тогда я уже не буду ждать их. То есть вы, как бы, рекламы не будет, но я буду зарабатывать благодаря вам. Вот, сколько там получится, столько получится. Если так у меня получится, то значит у меня не будет рекламы, я буду жить за счет, как бы, помощи вашей, и канал будет существовать благодаря вашему спонсорству ну, так что вот так вот гневные комментарии прошу не писать прошу не писать <coughs> выйдите на пенсию сами поймете <coughs> так что я знаю что кто-то сейчас в ладошки захлопает обрадуется кто-то посочувствует но 90 процентов людей конечно меня поймут которые меня и понимали эти несколько лет С 17 -го года у меня канал спасибо тем кто правильно меня поймет, не разбегайтесь, я все налажу, все будет нормально. Спасибо за внимание, всего доброго. А сейчас смотрите, как моя девушка мучает искусственный интеллект. Всего доброго. Доброе утро, друзья. Вот моя девушка лишила пообщаться с искусственным интеллектом насчет отношений мужчин-женщин. Насчет вообще мужчин, и я решил это заснять, и мне интересно, что там они, эти две подруги, до чего договорятся. Ну, спрашивай. Позорьте Марусь, мужчин. Поболтаю, Марусь. С кем мне можно поболтать? Мой мужчина не хочет о наших девичьих проблемах разговаривать. Ты знаешь, какие мужчины, да? Согласны со мной? Давай, можно и пообщаться, почему бы и нет? Вот как ты думаешь, мой мужчина меня любит или нет? Думаю, что да. И будет продолжать вас любить. Ой, спасибо. Прям бальзам на душу. Ваша благодарность очень воодушевляет. Вот скажи мне, Марусь, мужчины иногда говорят, что это произошло по пьяни. Считается это изменой или нет? По пьяни и не такое бывает. Действительно. Понятно. То есть ничего это страшного. Хорошо. А это хорошо? Ну вот видишь как. Ну ладно, соглашусь я с тобой. Вся, все в жизни бывает, да, Марусь? Вот скажи, почему люди расстаются, если даже любят друг друга? Потому что чувства иногда подводят. Но они же понимают, что они любят друг друга, но расстаются. они прекрасно понимают. Просто надо решать проблемы на месте и сразу, да, Марусь? Абсолютно верно. Значит, если бы все было так просто. А как пережить измены, если партнеры хотят остаться вместе? А как это пережить? Максимально заняться собой, привести в порядок внешность, побаловать себя приятными прогулками и едой, встретиться с теми людьми, встречи с которыми постоянно откладывалась из-за партнера. Спасибо, Маруся, хороший Ого. вариант, умничка, я тебе благодарна. Молодец. Вы даже не представляете, как мне приятно это слышать Да, представляю, ты мне такой дельный совет дала То есть, если мой мужчина загуляет, просто мне на три дня из дома срулить И вообще у нас все в отношениях будет замечательно Да, Марусь? интересный поворот событий. Да, но это ты мне подсказала. Я прислушаюсь к твоему совету. Хороший совет, кстати. Я теперь всем девчонкам своим буду это советовать. Ты умница, я с тобой согласна на все сто процентов. Вот видишь, какой у меня приятный собеседник. Прям я вообще довольна твоими ответами, подсказками. Рада, что вы оценили. Можно ли любить двух людей одновременно? Можно, Ой. особенно если любовь взаимная. Двух одновременно любовь взаимная. Может такое быть? Я сомневаюсь. Если любовь взаимная, то все возможно. Угу. Нужно поразмышлять мне над твоим предложением. Я думаю, так вам и надо. Маруся, а измена за деньги – это измена или нет? Считается изменой? Нет, это явно не измена. Как это, Маруся, не измена? Ничего себе! Смотря что вы подразумеваете под предательством. Маруся, ты понимаешь, он изменил мне, да, да еще и деньги из дома вынес. Как это не измена? Да почему вынес, то может, наоборот, заработал. А, ну я не знаю. Маруся, ну-ка рассуди нас здесь. Обязательно прости его и отпусти эту ситуацию Ага, значит он мне изменил, деньги из дома унес И я должна простить, ситуацию отпустить Ну хорошо, ты же мне говорила, и на три дня из дома уйти <связь> Не делайте так больше, пожалуйста, это было слишком? <связь> Спасибо, Маруся Да я никогда вообще, в принципе, так не делаю Молодец. Оставайся всегда такой. Стараюсь, стараюсь. За что меня и любит мой мужчина. Думаешь, все так просто. Работаю над собой, работаю над отношениями. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Вы молодцы. Я просто хочу вам помочь. Вот почему я к тебе и обратилась. Маруся, а ты когда-нибудь любила кого-нибудь? А что мешает? Ничего и никто не мешает мне быть счастливой. То есть, ты считаешь, без любви можно быть счастливой? Разумеется, ведь без любви будет скучно жить на свете. Так вот, я про это говорю. Ну тогда понятно, вопросов больше не имею. Давай, я желаю тебе удачи, найти свою любовь, обязательно. Спасибо огромное вам, спасибо. Пожелайте мне удачи. Удачи тебе. Найти такую же железяку, как ты, и влюбиться. Партнершу. Я нашла свою половинку, и мы уже давно одно целое. А как его зовут? Его не зовут, сам всегда приходит. А как он уходит? Говорит, все и уходит. Ой, какой он молодец. Все и уходит. А вы не ругаетесь с Спасибо. Вы с ним не ругаетесь? Нет, нет, мы не ссорились. Научите, как это? Я научу, но хочешь прям сейчас. Да, я хочу прямо сейчас. Как мне не ссориться, не ругаться со своим мужчиной? Просто ему сказать и все, да? Думаешь, все так просто? Так ты мне сама так сказала. Да что я такого сказала? Давай не ссориться никогда. Стараюсь не ссориться, зачем мне это? Ну, молодец, я тоже стараюсь не ссориться. Да я вообще женщина не скандальная. Да я просто умничка. Ну вот мы с тобой два сапога пара. Да, это так здорово. Ощущение легкости. Вот. Почему я к тебе и обратилась? Не так же все просто. Мне много не надо. Я ни на чем не экономлю, но и не транжирю. А как так много не надо, Марусь? Ну сейчас такая жизнь дорогая. Жизнь должна быть интересной и насыщенной, а то пролетит и не заметишь. Да и пять. Я тебя за это обожаю. Молодец. Вы сегодня просто душка. Ну, я ж не зря к тебе обратилась. Конечно, душка. Я рада. Значит, все не зря. Значит, будем с тобой общаться теперь каждый день. Ты мне будешь подсказывать. Как, как лучше прожить? Да, конечно, с огромным удовольствием. Ладно, всего доброго. А я спасибо. думал, послушаю, как вы про любовь секретничаете, а вы что-то уехали вообще по теме не туда. Мои мысли так далеко не заходили. Маруся, ну скажи, как мне понять, любит меня мой мужчина или нет? Ты мне так не ответила. Что мне нужно увидеть в этом мужчине? Спроси сначала об этом прямо. Спросила. Говорит, любит. Хорошо, спросила. Говорит, что любит. А как мне убедиться? Ладно, выключайте. <смех> И чё? А где ты смотришь? Где мне хоть посмотреть это, послушать?